Украина ввела санкции против Ани Лорак. Теперь певицу не рады видеть в родной стране. Кроме того, в Черновцах, где росла певица, убрали ее именную звезду. Ани Лорак не только попала в черный список Украины, но и лишилась звезды в Черновцах, где провела детство. Власть посчитала, что город не могут представлять люди, отказавшиеся идти против России. Это не просто ошибка, такую измену не забудут, не простят, выступили с эмоциональным заявлением в мэрии. У 43-летней Лорак также планируют отобрать все звания и почетные награды. Сама певица происходящая не комментирует. Артистка вместе с дочкой находится в Москве и предпочитает подальше держаться от политики. Помимо Ани Лорак, в список нежелательных персон на Украине попали, Регина Тодоренко, Анна Седокова, Таисия Повалий, София Стужук, Светлана Лобода и другие.